Гороскоп для стрельцов на август Что касается любви, то у вас, дорогие стрельцы, в августе большие планы и существует высокая вероятность, что они обязательно осуществятся. Это не время для одиночества, возможности для любви и романтики в последний месяц лета у вас будет достаточно. Может быть стрельцам даже придется выбирать из нескольких вариантов. А если вы уже выбрали, то не будет недостаткового внимания и поддержки со стороны любимого человека. В августе в высшей точке гороскопа Стрельца собирается много планет. Романтичная Венера, быстрый Меркурий и щедрый Юпитер. Отношения в этом месяце отмечены добротой, пониманием. Любовь поможет вам открыть новые горизонты. Но вместе с тем... Не все планетные влияния для Стрельца будут благоприятны, так что разумная осторожность не будет для вас лишней. Если появляется желание пойти на эксперименты в любви, то лучше этого не делать в этом месяце. Карьера и финансы для вас, дорогие Стрельцы. Август – это время расширения и завоевания новых позиций. Благодаря Марсу в знаке Стрелец вы почувствуете прилив сил и будете готовы к большим свершениям. Для работы и бизнеса месяц обещает быть плодотворным и успешным, ведь в вашем доме карьеры расположены Венера, Меркурий и Юпитер, а 23 августа к ней присоединяется еще и Солнце. Это отличная комбинация для успеха. Вы способны будете повысить свой статус и приобрести известность. Заслужить уважение в рабочем коллективе для вас не составит труда. Это также хорошее время для урегулирования юридических вопросов, установления каких-то деловых отношений с людьми и организациями в других городах или же за рубежом. Кроме того, есть взаимосвязь работы и карьеры с вопросами семьи. Возможно, кто-то из родственников поможет вам получить работу или станет посредником или советчиком в ваших профессиональных делах. Для финансов этот месяц предвещает стать удачным для вас. Плутон в Доме денег Стрельца образует позитивные аспекты с планетами в Доме карьеры, что является очень добрым предзнаменованием и обещает материальную прибыль вам, дорогие Стрельцы. Возможен рост дохода, получение какого-то бонуса или какого-то ценного подарка. Будьте готовы к приятным сюрпризам здоровья для вас дорогие стрельцы марс в вашем же знаке стрелец делает вас деятельными и энергичными он дает достаточно сил и оптимизма для вас но это не означает что вопросы здоровья можно спускать из-за внимания и на самоток будьте осторожными потому что существует риск инфекции в середине месяца в последнюю декаду когда марс Встречается с планетой Сатурн не исключены обострения хронических заболеваний и какие-то могут быть травмы. Очень аккуратнее в это время. Звезды вам советуют избегать излишеств и обязательно придерживаться принципа сбалансированного питания. Совет звездам, дорогие стрельцы, остерегайтесь ложных друзей, которые вам могут нанести какой-то вред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 вы знаете, что вы всегда можете обратиться на консультацию, на индивидуальную встречу к астрологу, который вам обязательно поможет разобраться в вопросах личной жизни, вопросах карьеры, вопросах бизнеса, вопросах здоровья, вопросах деток, вопросах любой, абсолютно любой сферы. Я буду рада всем вам помочь, вам помочь, вам помочь, вам помочь, вам помочь, вам помочь, вам помочь, вам помочь тамть там там там там там там там там там там там там там тамть там тамть там домойть